Приветствую всех на нашем канале. В этом видео я расскажу, как собрать самый простейший усилитель для FM модулятора автомобильного. В моем случае заказывал я с AliExpress вот такой модулятор. Вот имеется у него ход Джек три с половиной для подачи аудиосигнала, когда к этому разъему у нас ничего не подключено, звук снимается с внешнего микрофона. У него есть отдельные клеммы питания и разъем микро-USB, то есть можно запитать от обычной зарядки телефона. Собственно, не так важно, какой модулятор. Для начала нужно найти антенный выход, вот он он. Потом берем землю, и у нас получается два вывода, на усилитель усилитель на одном транзисторе можно применить практически любой высокочастотный транзистор в моем случае кт 368 можно применить c945 кт 315 наши отечественные как и кт 368 тоже отечественные я выбрал 368 так как он показывает лучшие результаты чем предыдущие и так понадобится сам транзистор 2 конденсатора по 30 пикофарад и дроссель примерно 10-20 микрогенри. Но ну, в моем случае я использовал вот такой от китайского импульсного преобразователя. Если нет дросселя, то можно его заменить на резистор примерно 200-300 Ом. Чем меньше будет номинал резистора, тем мощнее будет усилитель. Но имейте в виду, что и детали будут нагреваться сильнее. Если перестараться с номиналом то можно спалить транзистор. И также понадобится резистор, обыкновенно маломощный, в моем случае 39 кОм. Он задает смещение на базу транзистора. Можно также номинал отклонить, можно и 43 кОм поставить, и поменьше. В любом случае будет работать. Соколевка у этого транзистора следующая. Левая ножка у нас коллектор, средняя база, правая эмиттер. Подключена напрямую на землю. От коллектора у нас идет дорожка к дросселю. Дроссель подключен к плюсу. И также от коллектора мы видим вот одна ножка подключена у нас через резистор. 39 килоом к базе это смещение сигнал мы снимаем с коллектора транзистора вот он торчит конденсатор красный от коллектора с этого конденсатора с его вывода мы снимаем усиленный сигнал а подаем сигнал через такой же конденсатор в базу к среднюю ножку транзистора здесь у нас идет выход с антенны модулятора вот он ну естественно земля модулятора и земля усилителя у нас соединены между собой. Сейчас я подключил усилитель 12 вольтовой линии от компьютерного блока питания. И давайте сравним теперь усиленный сигнал со входным сигналом. Вот мы видим сигнал на входе, а теперь сигнал на выходе. То есть примерно порядка в 4 раза получилось у нас усиление.